Знаете, что было дальше? Дальше мы поехали на виллу, мы попрыгали в бассейн, мы поснимали смешные видосы. И все, и ветер закончился, больше ничего не было. Не было летающих коров, не было ураганов, не было цунами. Просто прошел дождик. Зато в СМИ показывали, что практически нахрен разнесло Таиланд. И вот даже на этом видео гром мы наложили сверху. Что-то. Так работают новости на самом деле. Они выцепляют какую-то одну маленькую-маленькую новость и раздувают ее в тысячу раз. Так, чтобы было страшно, и так, чтобы люди подумали, блин, слава богу, я сижу здесь, в безопасности, в своей квартире. Да, мне плохо жить, да, плохая зарплата, да, но главное, что я в безопасности, а там, в Таиланде, люди умирают. Вот дураки, лучше бы сидели в России у нас дом. Поэтому я не смотрю новости. Новости всегда работают только так. Они работают на страхе, паразитируют на страхе, они вырывают слова из контекста и заставляют вас бояться Я вот поймал себя на мысли, что даже я вырвал из контекста Вот те полки магазинов, которые я, я вам показывал, что пустые полки Да все это херня в... Я потом приехал в этот же магазин И в этом же магазине все полки было, были полные Только одна, блин, полка э, пустая Просто закончилась и все, была пустая полка Потому что это Таиланд, потому что в Таиланде бывают пустые полки Поэтому это все огромное, огромное... Знаете, еще очень крутой кейс, как Корин и Мамаев. Как заставить всю страну отвлечься от всех проблем, от всех бед и думать о двух людях? О двух футболистах, которые там на кого-то напали в кофемании. У каждого есть мнение, у каждого есть позиция, все об этом высказываются, обсуждают. Зачем? Какой в этом смысл? Что в вашей жизни поменяется от того, что вы это обсудите? И именно поэтому я не смотрю новости, я не включаю РБК, я не включаю Первый канал. Я это не смотрю и вам очень сильно советую избирательно подходить к любой информации, которую вы воспринимаете.